во всем друзья начало октября я выскочил на реку кубань с фидером попробовать что-то погонять К сожалению прогнозы неутешительные уже две недели дует очень холодный ветер и уже две недели клев на реке очень слабый насколько я знаю по отчетам вот только что проезжал один знакомый на моторе говорит поменял уже кучу мест, рыбы нету клева нет. так что я не знаю надеюсь что-то поймаю погнали друзья Как всегда начну с замеса прикормки, как всегда начну с черного леща, тем более похолодало очень сильно, две недели очень холодный ветер, заехал сначала в одно место, все снеги, куча рыбаков, ни у кого э, садки в воде даже не увидел, поехал в другое место, Тут одна проблема, если капнет дождик, проблема будет выехать. Ну, прикормки много. Будем ждать, когда высохнет. По прикормке все классика. Немного воды подождать. Пока возьмет воду. После этого буду добавлять кашу. Каша у меня моя. Как ее варить можно, перейти посмотреть по ссылке. А, кашу я варю а, недоваренную обязательно. Рыбалка на сильном течении. Если кашу, вот все зернышки отдельно, все каждое зернышко. И внутри она твердая, она недоваренная. Если пшено сварить таким образом, чтобы оно сварилось полностью, чтобы оно было мягкое, тогда на течение оно становится легким и его струей сносит. В Кубани течение довольно сильное. Я проводил эксперименты. Если пшено сваренное полностью, что оно мягкое размокает, то оно становится очень легкое, течение его подходит и уносит. Поэтому оно должно быть максимально тяжелое, оно должно быть только сверху слегка сваренное, а внутри быть тверденько, недоваренное. И тогда все отлично. Все, пусть стоит, настаивается. Пока, собираю удочки, занимаюсь точкой ловли. Работать буду училище High pro Zemex 12 фута, 80 грамм. такая вот интересная удочка, слегка мягковатая для этих условий, но пойдет. Если правильно расположить удилище относительно водоема, даже на сильном течении, можно отлично им работать. Друзья, на этом участке водоема два свала. Один русловой, он отмечен буйками, и другой недалеко от берега. В том году уровень воды был очень низкий, а здесь я был последний раз год назад. И мы ловили на э, первом свале. До тех пор, пока уровень воды практически не упал до него. Как только уровень воды упал в том году до него, мы ловили уже на русловом свале. Сейчас куча людей. На лодках плавают, они как раз ловят по руслу, у всех результат печальный, а рыбы нету. Поэтому смысл туда далеко идти я не вижу, я буду сейчас искать свал, который прибрежный. Для этого я повесил маркерный груз, и им нужно бы найти определиться, где этот свал Это проще всего сделать протаскиванием. Если уж на нем не будет рыбы, тогда буду уходить на русловой. Вот он. Вот он. Вот он вообще под ногами. Кубань такая интересная река что очень часто рыба ловится под ногами, а далеко ее нету. Особенно если уровень воды стоит э, постоянный. Но стоит в воде резко упасть. Все, рыба будет вся стоять далеко от берега. Нашел, но это я нашел именно маркерным <coughs> грузом. Если сейчас поставлю кормушку, у кормушки другая парка, с другой скоростью тонет, то я в это место не попаду. И это место я буду искать углом заброса, чтобы кормушка попадала мне куда надо. Для начала поставлю вот такую кормушку, 60 грамм. Возьму на несколько метров правее. Мне нужно, чтобы кормушка сразу встала и вообще не прыгала. Пока становится идеально. Да, вот он все, попал четко. Вот он свал под ногами начну ловить на нем тут метров 15 а дальше по обстоятельствам посмотрю на течение есть главное правило всю рыбалку мы ловим одной кормушкой стоит нам поменять вес, объем, размер кормушки вы потеряете точку поэтому как правило для ловли на течении у вас минимум две кормушки должны быть так. Все, друзья, за корм. Первая пошла. Положу сейчас шесть кормушечек. Буду цеплять поводок. Готово. Так. Начну с поводка 30 сантиметров длиной Давно ничего не вязал Такие остатки Если честно, лень 14 -й. на 0,12 поставлю для начала Для разведки боем Монтаж у меня с фидергамом На фидергаме в конце завязан узелок Поводок накидываю просто петелечкой на Федергам. не было ни разу еще чтобы это меня подвело даже при ловле карпа так вот раз и все сидит на месте ну и конечно же по традиции с красного опарыша Танцор диска какой-то он дохлый, холодно. О, зашевелился. Ну что, первое в бой, друзья. отлично, в принципе можно и сороковкой, и 50-кой. Ну я вот 60-ку она по объемней. Среднего объема взял кормушку. Пробуем, ждем. Друзья, просидел я там полтора часа проверил обе бровки и русловую под берегом 0 ни одной поклевки совершенно как будто рыбы нету переобщался с рыбаками пообщался пообщался э, с рыбаком который плавал на лодке пытался ловить тоже не увидел он ни одной поклевки, как будто рыбы нету, он просто пропал. Ну что, я решил не мучиться, не высиживать, а вдруг. И просто поменял локацию, поменял локацию кардинально. Переехал за 70 километров, 7 миль для бешеной собаки, это так легкая разминка. Поэтому не знаю, вот только приехал, только сел, сейчас ищу точку ловли и буду закармливать. стоит здесь прижимная яма подо мной обрыв 3 метра три три с половиной прижимная яма и основное русло и вот по границе прижимной ямы с обраткой и основного русла я и буду ловить сейчас буквально пару кормушек положу для закорма и уже времени мало надо рыбку пытаться поймать. Просто, ребята, все в шоке, кто с кем общался. Просто у всех ноль. Вчера рыба клевала, сегодня рыбы нету. Как будто куда-то ушла, куда-то пропала. Возможно, перемена погоды. У нас уже неделю, даже полторы дует холодный ветер. Возможно, что-то с погодой. И рыба просто загомотозичала, встала наглухо. Можно было пытаться высиживать, ждать выхода, вдруг включится, ну, неинтересно. Ой, как классно, друзья. Класс. Жаль выходной один. -х -х -х -х -х -х. Так бы больше ездил, больше снимал. Все, вяжу крючок. Значит, здесь условия довольно жесткие. Поднимать рыбу с высока. Поэтому поводок ставлю сразу на 018, меньше нет смысла. Отлично. Так, вот такой на 018 там поводочке. Кричочек. Кстати, тут теплее, чем в городе. Вот интересно, будет рыба здесь или нет? Очень интересно, вы даже не представляете как. Звонил знакомому в Тимрюк. Они полавливают в Темрюке, но не ловят на фидерслодок лодок. Надо как-нибудь попытаться с ним договориться, организовать себе рыбалку на фидер лодке в Гирли реки Кубань. была хорошая мощная так уже веселее первую поклевку хоть увидел уже радует Кто-то, кто-то, нифига себе. Ходил за телефоном в машину. Подхожу, смотрю, а удилище кивает. Кто-то упористый, тяжеленький. Кто там, поснимаем. Ого. Американский сомик, друзья. Хорошенький американец. Видите, красавец. Хрюкает. Прям под 400. Отлично. От нуля наконец-то ушел. Хрюкает. Видите. Усатый. Красавец. Клюнул на опарыш с кукурузкой. Еще раз попробуем. И первая поклевка была на опарыш с кукурузкой. Вот такая вот. Так, еще хочу Есть Фух. Вот Что-то мелкое тоже американец, только мелкий, мелкий американец. Так, червячка попробую. может произойти такое что пока американцы не прорежем другая рыба не подойдет такое очень часто бывает в кубане заходит на точку американец и пока он стоит другой рыбы нету хотелось бы карася а рыбца ну, я бы сказал, что рыбца <смех> я губу, конечно, раскатал. Четвячка кто-то шевелит. Ого, и мимо. Мощная поклевочка была. Мощная. Приятно, когда рыба клюет. <смех> Да. Кто-то есть, наверное, тоже американец. Тут более мощного удилище брать. А, Сошел, а мне сидит мелкий. Ничего себе. Ай, по ощущениям там был крокодил. Я а тут милюзга. поклевывают рыбка это приятно это мне нравится пока только американцы походу ну зато не скучно на кукурузу поклевки приходится ждать дольше, но поклевки более сильные. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, что-то хорошенькое, друзья, что-то упористое, хорошая поклевочка, ну скорее всего сомик или карасик, не Кто там? Подлещик, смотрите какой. Нифига себе. Ого! Такой красавчик. Вот такой. Смотрите. Вот это мне нравится. Вот это уже интересней. Так, также одного опарика кукурузку, хороший подлечик грамм под 400 тоже. Да, надо бы более мощное удилище брать, слабовато для этого места. И кивертив гнет в дугу и поднимать плохо. Иди сюда. Иди есть на червячок. Крючок вот, что-то хорошенькое. Относительно. Все тот же мелкий американский соник. Бутерброд из двух кукурузин. Все, это на акулу. Это на акулу, друзья. Хе -хе -хе. Надо поводок потолще ставить. 0,18 слабовато будет. Оп-оп-оп-оп-оп. Нифига себе! На две кукурузины кто-то всадил, друзья. Ого, ого, ого. Кто там? Поглёха <поклёха> была, огонь. Кто там? Давай, давай. Что-то тяжеленькое. Пока даже не вижу. Сомик. Хороший Сомик. Вот он. Так, теперь бы его умудриться поднять. Не сломав удилище, О, придумал вот так. Вот, так. <свят> <свят> вот такой красавец, полный живот еды. Они на точках так классно питаются, чистишь под завязку забиты прикормкой. Вот он, красавец. Две кукурузины, ам, и нету. Повторю опыт. Дос, дос. Кормушку плотно-плотно забиваю. Вдавливаю, чтобы дольше вымывалось. Там струя приличная, крутит сильно, вымывается хорошо. Мелкий не успевает перехватывать, для него это крупная насадка. И вот вот такие бонусики. Пробуем еще. там кто-то сидит а я поклевки даже не видел офигеть кто-то упористый кто там давайте посмотрим рыбец офигетельный рыбец Просто шикарный рыбец заглотил внутрь смотрите какой классный просто огонь уже намного интереснее друзья рыбец это для меня одна из самых интересных рыб шахту повторить повторить насадку Опа Вот так вот Так, попробовать если что Если что, можно попробовать укоротить поводок Это было супер. Иди сюда. Что-то есть. Что-то хорошенькое, упористое. там опа рыбец хорошенький так В самую шахту ковнул такой грамм 350 хороший Было что-то есть не крупная что -то. густера хорошая я бы даже сказал очень вот такая отличная густера. Ну что, друзья, завершил рыбалку. Рыбалка была сверхтяжелая и трудовая. И мое правильное решение полностью поменять локацию, уехать с участка реки, где полный ноль, причем ноль у всех, переехать на другой участок реки дало, пусть небольшой, но все же улов, рыбцы, густера, подлещик, американские сомики, Отлично. С трех до пяти половил, кайфанул, рыбку все-таки что-то раскачал, что-то уговорил. До новых встреч, друзья!